И снова всем привет! Мы проходим мануальный э, массаж и мануальную терапию. Вот сейчас давайте обратим внимание на визуальную диагностику. По человеку, когда он идет, даже в одежде уже, можно посмотреть там по складочкам, как они там шевелятся. Да? Вот пройдись, например, оттуда-сюда, ко мне по прямой. Просто спокойно. Так, идет ровно, но немножко завалилось на это плечо. Угу. Теперь разворачивайся, обратно идем. Еще другое плечо заваливаешься конечно. Ну видимо, походочку по развалочку, да? Ну не знаю, как надо ходить. Ну просто минимум пройди, так прямо. Не, нормально, да? Нормально. Да. И далее, мы помните, говорил, что ищем везде горизонтали. Горизонтали по плечам, по ключицам, смотрим. Если да, зайду. ставлю человека перед зеркалом, да, и на кон на контрастном фоне, вот просто он демонстрирует, что плечо одно выше, другое ниже. Вот. Либо листики бумажки предложить можно, либо ложки вот так вот, да? И человек сразу видит. После сеанса, соответственно, он видит, что плечи выровнялись. Да? То есть это ему уже результат. Смотрим по. Ну, да, ладно, стой, по ушам. Высота уха здесь должна быть и здесь одинаковая. Ну, бывает там аномалия у кого-то уха Один бывает больше от рождения. Смотрим спереди теперь. По грудной клетки Нет, сюда, mm. по грудной клетке чтобы было на одной высоте видите тут чуть пониже вот эта часть. по пупку иногда бывает вот эта вот полоска тещина дорожка называется сдвинута визуально в бок вот так вот да смотрим по тазу вот здесь вот эта таза так. Ну, вроде бы у него равная смотрим пальцы ставим расстояние между тазом и ребрами два пальца, даже три влазит. Три пальца. То есть он симметричный, но практически сколиоза нету. Чтобы понять, что если скалез или нет, вот так может соединиться руки чуть-чуть. И вот эти просветы сравниваем, да, где-то он шире будет, у кого сколиоза, где-то уже. Потом, чуть-чуть назад, отойди, со закрытыми глазами вот так вот сведи руки. что вот этот палец выше да, и вот этот выше. То есть это в принципе признаки сколиоза. то есть правостороннего. То есть туда ушли ребра, да и поэтому эта рука она длиннее как бы стала. Получается, у нас вот этот отдел за голову отвечает, это верхний грудной отдел, нижний грудной отдел, вернее шейный, шейный грудной переход, верхний грудной отдел, нижний грудной отдел, поясничный отдел, да. То есть, видим, что основное искажение идет в поясничном отделе и в нижнем южном отделе. А, теперь также соедини руки сзади, вот так вот, и вот тогда вниз, тогда, тогда вниз вот. А. Ну, вот так вот, сможем по вот этим просветам, где-то ладошка хорошо входит, где-то она может будет там на 3 или два пальца проходить, так, что нам подсказывает, что есть сколиоз. Опускай руки. По уголку лопатки смотрим, какой выше, какой ниже. Вот этот ниже, видите, чуть-чуть, на сантиметр ниже. Все-таки. Вот. Э, можно сделать фотографии до и после. Я обычно вешаю там просто. И э, ровно со спины, сбоку, спереди. И фотографию сверху, прям вертикально сверху. Потому что бывает, что таз развернут вот так, в плечи вот так. То есть, не, не симметрично, да? Если по оси смотреть Осевой проекции Дальше нам интересно так, Выйди назад чуть-чуть Чтобы... Вот эти косточки Ямочки Выше они или ниже да? Ставим на них пальцы Ставим э, этот, На тазовую кость пальцы, И просим человека сгорбиться шире опускай И медленно наклоняйся к полу Голова висит, висит сколько можешь вот нет простите меня на пальцы сначала на пальцы мои большие видите это уехал выше теперь выпрямляйся и вот он выравнивается видите то есть тут кость более подвижная еще раз наклоняйся О, видите насколько уезжает сантиметр на три наверно относительно этой тачки Может, это фломастер нарисовать и воочию увидеть а давай попробуем есть, нарисовать Исправлю, плохо видно эти ямочки-то. Вот она. Что могу найти? Ну-ка, ну Так спрятано вот она получается видите так они вроде как бы на одной оси наклоняйся вперед также сгорбившись. Убежать убежает там вот вот этот теперь выше, да это значит в первый раз пальцы неправильно поставил и неправильно нарисовал сейчас вот она все-таки не попал кожа просто сдвигается да ну вот видно что она вот видите чуть выше поднялась. Выпрямляйся. А так вот на одной оси. Ну, чуть ниже. Чуть ниже все-таки. Вот. Также нас интересует лежа, например, расстояние, если мы нащупаем остистые а С Асгорбис еще раз. Нащупаем остистые отростки. все так все плохо прощупывается. Ладно, условно покажу. Вот здесь один идет. Второй. 3. И, соответственно, вот это расстояние получается. Здесь оно короче, здесь оно длиннее. Видите, да? То есть, тазовые кости могут, соответственно, вот на такой плоскости повернуться. Вот так, вот так, да? Вот так, вперед экстензия, назад, вперед флексия, назад экстензия. Ротация, да, это уже четыре положения. Потом вот так и вот так. 6 положений получается, да? И тут 6 положений. Значит, 6 шесть, 6 36 вариаций может быть с тазом. Да? Это все мы выщупываем соответственно по вот этим косточкам, по вот этим ребрам, ой, не ребрам, гребню верхнему, да, воздушной кости. Потом проверяем косточку, вот тут 5 сантиметров вниз, где таз заканчивается. Вот тут вот. Немножко больно, да? Uh -huh. Надо будет человека поставить... Подушку возьмем. К столу подойди и так за подушку держись. Бок -бок, мне не туда. к камере лицом. Вот. спина, спина, вот, да. Значит, берем вот эту косточку, зажимаем в нижнюю часть, да? Держим таз. И ты шагай как солдат только одной левой ногой. Вверх, да, вверх, вниз, туда-сюда. Таянку поднимаем, пускай. Вот. Что мы щупаем? Мы проверяем ее подвижность, да. Уходит она вверх, или нет, при этом. Или туда загибается, вовнутрь. Потом вторую находим здесь. Это тяжело найти. Что-то тут. Ну вот тут она 5 сантиметров примерно. Спичный карбок примерно откладываем, да. И вот здесь она. Теперь право на выходе Вот, здесь я чувствую, что подвижность больше все. Что она туда уходит больше, да? То есть подвижность этого таза уже у нас двумя точками обозначена, что она больше тут. Опускаемся ниже, смотрим по сгибу. По сети коленок. По э, плоскостопию. Она должно быть симметричная. Нам главное, мы везде ищем симметрию, да? Если у человека третьей степени плоскостопия, но на обоих ногах, то ничего страшного. Так, еще... Тестируем шею теперь. Повернули голову вниз, ну, к ключицам, да? Достает или не достает? Ну, вот, почти достает. С этой стороны проверили позвонки по остистым отросткам, да? Ну, вот немножко первый грудной позвонок вправо отходит, да? Эти вот вроде вчера...